Вадим Боровский, 30 лет, профессиональный спортсмен. Проходил программу в клинике под названием РБ. Чувства после программы и ощущения сложно описать, потому что это что-то такое необъяснимое, наверное. Это нужно прочувствовать, чтобы самому понять. И я думаю, эти чувства у каждого, они индивидуальны, в зависимости от направленности этой программы. Что я ощутил для себя, то это такой... Неописуемый, наверное, прилив сил, энергии в психоэмоциональном состоянии, ощущение легкости и радости каждому мгновению. Опять же, я подбираю слова, потому что это трудно выразить тем, что я внутри чувствовал после этой процедуры. Я описал это чувство для себя, чувство внутренней улыбки, наверное, так. Но это термин, наверное, какой-то, который подходит только мне в физическом состоянии тоже заметил, что быстрее восстановление происходило, это уже с точки зрения профессионального рода деятельности моего. Частота сердечных импульсов тоже у меня сократилась, период восстановления у меня увеличился, то есть я быстрее восстанавливался после определенной скоростной силовой работы. Но Это опять же, если углубляться в мою профессию. После перелетов, например, так как я часто летаю, стал чувствовать себя намного легче. А вот этот адаптационный период, так сказать, акклиматизация проходит практически незаметно. Что еще добавить можно? Сон. На восстановление время на сон у меня сократилось. То есть достаточно было 5, ну максимум 5,5 часов на то, чтобы выспаться.